По данным Центрального банка России, в стране наблюдается быстрый рост зарплат мигрантов, работающих без официального оформления трудовых отношений. Одновременно с этим нелегалы отправляют все больше денег в страны Кавказа и Средней Азии. Подобные тенденции вызывают закономерное недовольство работающих россиян. По мнению обозревателей издания «Ритм Евразии» Александра Шустова, Увеличение заработных плат выходцев из стран СНГ стало возможным из-за серых схем при оплате их труда. Поскольку мигранты трудятся без официального оформления, работодатель не тратится на уплату за них разного рода налогов и взносов. Тем самым высвобождаются деньги для повышения нелегалом заработной платы. Поскольку работодатели существенно экономят, нанимая таким образом мигрантов, коренные жители России остаются без работы или получают низкие зарплаты. При этом гастарбайтеры, зарабатывающие в полтора-два раза больше россиян, высылают в страны своего постоянного проживания средства, общая сумма которых за первое полугодие 2021 года превышает бюджеты некоторых субъектов РФ. Шустов полагает, что налицо диспропорция в оплатах труда россиян и мигрантов. Если российские власти не положат конец этой порочной практике, недовольство политикой Кремля усилится, что может привести к социальной нестабильности в обществе.